Who is my co-facilitator today? Me and Elena, if we will have some problem with internet. Okay, so I wrote on the script what for you to say it's in English and for you to say it in Russian. <laughs> Девочки, ну, то, что Ира, ну, вот, я так поняла, этот ваш предварительный план, да, Голди написала, что говорить там и на русском, и на, на английском. Ну, я так понимаю, что она будет, а что вы, правильно? У вас есть эта страничка, то, что Голди написала, описание сегодняшнего дня? Ну, я так понимаю, да, Ира, это же эта страничка. Вот она ждет, чтобы по-русски это сказали, то, что там понимаю, написано. то есть мы не будем переводить, как обычно. По крайней мере, для начала, чтобы вы сразу начали с того, что она написала. Это в Хорошо, мы просто думали, что скажет Голди сначала, как обычно. Хорошо. А сегодня наш вебинар посвящен а, тому а, празднованию Шукота Симхат Тара. И что а, Симха означает радостное время года и вообще счастье. Рэп Голди научит нас пению, чтобы мы могли с радостью приветствовать друг друга сегодня. И вы можете использовать его, чтобы приветствовать людей в вашей суке. И или а, то месте, где вы будете отвечать суккот. Это традиционные арамейские слова приветствия суки наших предков. Они имеют а, а, гендерную окраску, чтобы включить в это празднование женщин. И... Атюш, вторая страничка. Вот. Окей. Окей. Тува, тува. Ushpizata alyata, tuva, tuva, ushpizatya kadi Again. Tuva, tuva, ushpizata alyata, tuva, tuva, ushpizatya kadi One more time. Everyone together, please. Тува, тува, ушпизата, альята. Говай, ад. Девочки, посилаем. Микрофоном. Один, два, три. Раз, два, три, поем. Тува, тува. Okay, now I want to say to you that this is the first time in Jewish history that this sentence has been said in feminine together. It has never been put in the feminine, as far as I know, in Jewish history. It has always been said in the masculine plural. Uh -huh. Всегда произносилась, э, всегда как бы строилась таким образом в мужском роде во множественном числе. И я как бы, ну, пошла в Facebook, да, и написала, есть ли какие-то, скажем так, ученые, да, или знающие люди, люди, знающие арамейские, которые помогут эту... Строку, скажем, сделать так, чтобы она звучала во множественном числе, но от женского лица, в женском роде. Ага, и поэтому как бы нашлась раввин Кэррэн и она, собственно, для нас и сделала это в женском роде. Goldie, I can't hear you. Have you? Heard? Do you hear me? You can't hear me? Yeah, now I can. So you said on support and the court and the picture froze. I didn't hear anything. Uh-huh, okay. You hear me now? Now, yes. Okay, so you can take, you can unshare the screen share now? no uh, off the screen share. Uh -huh. Okay. Um, So now we are going to, I want you to understand that on Sukkot the most important thing is that we're not facing the arc or the computer, we're not facing the, the, the ball game, we're not facing a television, but on Sukkot we are facing each other. Чтобы понимали, за шумами слышал То есть мы не смотрим на ковчег, на завет ковчега, мы не смотрим на другие вещи. как бы ничего, но не смотрим на другие вещи, кроме друг друга. мы должны смотреть друг на друга. So this, so what we have now chanted, you can do when you are with your groups. It is the most traditional way to welcome guests. Uh, те структуры, которые мы сейчас с вами протели, да, произнесли, это один из самых таких традиционных способов uh, приветствовать деси. В этот день у нас как бы очень разные гости присутствуют, да, на сукот, скажем, и даже если у вас нету как таковой сукоты, вы не делали это вы можете провести это в группе. your life? Потому что как бы вам нужно, ну, собственно, речь о том, кто является минионом вашей жизни. metaphor, not the you pray with, but the Who is this inner circle of your life? Mm -hmm. So those of us who work in Девушки, те из нас, кто работают в каких-то кризисных центрах, типа, например, работая с людьми, которые пытались совершить самоубийство. Исследование и работа с такими людьми говорит о том, что одним из важнейших моментов, которые помогают предотвратить подобные случаи, является формирование такого близкого внутреннего круга человека. И одним из таких основных базовых принципов иудаизма является необходимость поднять, ну, скажем, повысить, возвысить и оформить, сформировать дух, как бы духовную часть So part of the reason that Sukkot happens is that it is together in a context where we are facing each other and in a small group Размером, Я попрошу прощения, пожалуйста. У кого, если кто-то что-то переслать или шумит, это как бы не Голди говорит, а лично я от себя. А, пожалуйста, выключайте микрофон, потому что нереально, ну, очень тяжело потом воспринимать то, что говорит Голди, шумов слишком много. Контекстом, скажем, контекстом, в котором лучше всего реализуется эта цель. Э, ну, когда мы, скажем, э, способность сформировать вот этот близкий внутренний круг является группа, и, э, скажем, лучше всего это э, срабатывает в небольшой группе, не в большой, не где много, только не где большое количество людей, а в небольшой. Молдинг. Mm -hmm. Это люди, которые ну, да, рядом для вас и для которых вы готовы быть рядом в случае чего. So the, the you uh -huh. Это те люди, которые готовы быть рядом с вами, когда вы радуетесь чему-то, празднуете, да? или же когда вы стр... испытываете страдания. Uh, но также этот внутренний круг составляет и люди, для которых вами готовы быть поддержка, если им плохо, если они страдают, или же быть рядом с ними, разделиться с ними родственником. Uh, мы можем сказать, что это ваша община, ну, не обязательно в значении как еврейская община, да, то есть община людей, те люди, которые ну, переживают... This is who we invite into our sukkah when we have a sukkah at home and traditionally our sukkah. The game, we sometimes... uh -huh. Мы иногда еще спим в uh, well, дети у меня, например, всегда любили поспать в <laughs> да. It was very это своего рода такой, ну как бы доверительная атмосфера там, интимная, да? У нас это невозможно из-за погодных условий. Невозможно что? А, в суке, Постой, по в Мы только завидуем вам. We were just angry, we were jealous of that, but uh, we yes. can do it outside at least. I was just teaching for people in Holland, in the Netherlands, and they were saying, the weather is always terrible here for... Yes. She said, she's a teacher, she's в Голландии, и люди там тоже жаловались. У нас постоянно ужасная погода, для суки не годится. Грибами спасаются. Я вам секрет сейчас, тайну расскажу, раскрою. Я надеюсь, я услышу. А, это секрет прогрессивных либеральных евреев. Но вообще на самом деле две тайны. это не одна, а прямо где. Ну когда идет дождь, но ну, еще не смертельно холодно. Ah, мы, <laughs> мы покрываем наши шалаши, нашу суку, мы покрываем ее полиэтиленом, пластиком. we and it's rolled up plastic, and we can pull it and attach it to the other side. And I see this in the Orthodox community now in America too. В Америке, в Но только в либеральной коммунистике прогрессов. Наси, люди строят сутка. Сейчас люди строят в их живых на веранде, под поверхностью патрии. Ну, как бы из конца предложения, которое я услышал, я так понимаю, что сейчас уже, сейчас для того, чтобы избежать подобных, скажем, там происшествий, да, чтобы не стояло под дождем или там под плохую погоду, сука строится на пороге дома, скажем, под навесом. Соответственно, вы идете там по стоянию или каких-то, скажем, укромных местах. To imagine, you can even they sell lights that you can project the stars on the ah, okay. <laughs> Смотрите, девушки, ну, помимо всего прочего, суку можно поставить в гостиное у себя и э, это своего рода такое как ну, включенность, да, как бы вы можете почувствовать такое, как бы, ну, себя частью этого процесса. Но кроме того, сейчас уже настолько ну, как это, коммерциализировано, да, продаются. Огоньки, которые вы прикрепляете где-то там, там на потолок и впадает э, впечатление, что звезды горят у вас в сутке. Uh -huh. Ну, и кроме того, вы на суку можете нацеплять различных листочков, ну, можете взять и природные материалы, скажем, реальные листочки, да? или можете сделать их или из готовой да, или из другой паузы. Да, ну, и, скажем, такой особый момент, когда у вас есть возможность и поспать в суке, да, и потом как бы вы видите сон, и потом вы рассказываете э, о, о том, что произошло, о том, какой сон вы видели, что однажды как-то когда-то у вас была возможность вот пережить такой опыт быть в суке, и спать в суке, и видеть сон. Ира, это для тебя как раз комментарий. Если вот у нас настолько холодно, чтобы на улице строить суку, да, то мы, встановим мы свеща пройти кэшер. Можем построить такую, как говорится, внутреннюю суку, помещение где-то и всей группу пройти кэшер или все, как бы забраться туда и отпраздновать это все таким образом и почувствовать, ну, все равно почувствовать этот дух. А можем ли вы считать вот этот наш Zoom сейчас такой сукой? Мы же в одном, просто виртуальном пространстве, в одной комнате. Галди uh, uh, we can consider our Zoom meeting uh, be a suka, because sharing one virtual space, like we are in one space. Can okay. it be considered log, uh, as a suka? Yes, let's declare it the first virtual uh -huh. так, все, девочки, уже проведена. Okay, that's a great idea. <laughs> so now I am going to sleep. No. <laughs> so, now I have, a, I want you to write down for yourselves a list. who is in the dominion of your life. They have to be the same people. People you show up for And who show up for you, not your dog, not your parakeet, not your, uh, but the people and not your grandparents and your parents or your children, but who outside of the immediate circle of your life, who is in this French, this true friendship circle of your life. So now write down. You can do it in chat if you want or on a piece of paper. вам нужно будет записать ответ, для себя, скажем, ответ на этот вопрос. Кого вы считаете миньяном, основным миньяном своей жизни? И вот Голди говорит, э, предплак, скажем, описывая этих людей, да, вы должны исключить из этого круга ну, непосредственно близкие люди. Это не должны быть ваша семья, там, дети, бабушки, дедушки, родители и так далее. То есть это должны быть ваши ну, друзья, но тех, кого вы считаете именно истинными, близкими друзьями. Теми людьми, ради которых, вот как она уже ну, недавно говорила, ради которых вы готовы быть всегда поддержкой, ну, примеру, в горе и в радости, да, и те люди, которые эм, поддерживают вас в горе и в радости, но единственный еще момент, это должны быть одни и те же люди, то есть и те, для кого вы, ну, скажем, скажем, не так, что, например, вы готовы для Лены, а для вас готова Оля. Раскусила! вот типа того. Go ahead, take a few minutes. Are there any questions first? if Goldie. If minutes for Could it be not Jews? Goldie, could it be not only Jewish women? Absolutely. Трue uh -huh. <laughs> Лена, более того, то просто человеческие существа понимают, что там могут предположительно включиться. <laughs> Борис, <еще> не забудь. <laughs> а, нет, Бориса <laughs> не входит, непосредственные не... родственники. Okay, everybody, do your activity. Translators, too. So you have it in your kitchen, is in your soul. We are working, we are sitting there, we are answering I'm ready. Please indicate when you are ready, so that everybody we know when every Ну, я так понимаю, реально, голди иногда пропадают, но из обрывков я поняла, что она говорит, если вы готовы, ну, готовы. скажите об этом. Вот, вот голди, голди из рэпи, yeah? Влазила я про связь вначале. начале, вот так хорошо, это голуби пропадает. Перейдите. Картинка залипает So I want to welcome in. Everyone on everyone's list so far. Uh, but instead of reading them all, I just want you to hold them in your heart. They are now in our, our virtual sukkah. А сейчас они с нами, представьте, что они вместе с нами здесь в нашей виртуальной сухе. <laughs> uh, конечно, ну, самое интересное, скажем, самое приятное, это когда суха uh, ставится... На улице, да, на открытом воздухе, даже если это зима, но ну, если холодно, выбегаете, забегаете в нее и вбегаете потом обратно в дом, так сказать, в теплую внутреннюю супер. Короче, две брахи, две молитвы произнесли на улице, на открытом воздухе, а потом сбежали две, скажем, в тепле произнесли и продолжайте обсуждение. Теперь я хотела бы, чтобы пару человек, ну среди участниц, поделились своими, скажем, впечатлениями о том, что вы узнали или на что обратили внимание, что заметили, рассуждая над вот этим внутренним кругом вашей жизни, над вашим миньоном вашей жизни на что вы обратили внимание и что заметили, на что вы знали. Вы можете взять, ну, скажем, несколько секунд, там, да, для того, чтобы записать, ну, записать себе, э, прежде чем начать говорить, что именно вы заметили, на что обратили внимание, как бы, или же если у вас есть какие-то вопросы, задать эти вопросы, а дальше несколько человек, ну, пожалуйста, ну, поделитесь своими мыслями. Что вас удивило, например, что было неожиданно? Ну, не стесняйтесь, девочки. Выходите из сумрака, включайте микрофоны. Вот. Лариса оживилась. Давайте я. Давай, Давай. Сара, спасибо. Что не то, что удивило, а как бы было не совсем привычно, что в нашей судье нельзя было взять своих родственников, близких, Поэтому, ну, как бы не совсем комфортно, но как, как там без самых близких. Нет, нет, они, безусловно, там есть. И, yes. конечно же, yes. можно взять. Yes. Просто мы говорили не про самых близких, а кого еще вы позовете туда. Ваши близкие okay. уже там сидят сто процентов. да. Да. Тогда все, все нормально. А кто, кроме театр? Школьные подруги. Ну, кого бы я взяла, да? Своих друзей и по университету, с которыми дружу очень много-много лет. Like Sarah said we like would like if we, if we don't speak about uh, our relatives yeah about our family then uh, this should be because school friends um, close friends or university friends so people she has known for years already. And did you find that all of them show up for you when you are suffering or did you have to erase some that only some of them? Смотри, Сар, такой вопрос, yes. когда тебе плохо, все ли из этих людей, которых ты сейчас, ну, скажем, упомянула, о которых подумала, да, типа, все ли они... Все ли из них были для тебя, были рядом с тобой, готовы были поддержать, когда тебе было плохо, когда ты страдала? Или же, возможно, тебе пришлось кого-то исключить из этого близкого круга для, э, друзей, да? Ну, как они прошли проверку своего рода. Нет, это эти, которые прошли проверку уже много лет, потому что есть подруга, да, несмотря на то, что мы далеко, э, и подруга школьная, и подруга университета, это мы, мы, мы дружим уже много-много лет, несмотря на то, что расстояние нас связывает разные страны, но все равно мы на связи и мы поддерживаем друг друга. Mm -hmm. so, I mean, like, uh, um in this inner you know, circle mignon implies uh, really close friends who have been tested by time and distance so and these are like your school friends and your university university friends uh, so and uh, they've been they've known each other as you understand for a year or so and despite distances despite the fact that they live in different countries they still They are really good friends and are supportive of each other and like, stay in touch all the time. So they, none of them were excluded here from this circle. Great. So how many names did you write down? Sarah, сколько имен ты записала? сколько, У меня шесть имен. Спасибо, Сара, спасибо. Кто будет дальше? Можно мне? знаете, я записала в моем списке люди различного статуса. Это и коллега. Это и однокурсница. Это члены моей еврейской общины. Я руковожу еврейской общиной. Всего тоже шесть человек. Но они объединены одним общим именем. Это друг, это подруга. Как я делаю паузу? На да? заднем фоне говорит. Okay, so uh, what I wanted to say, uh, it's Ina from Volgograd, Russia. So uh, what I wanted to say is um, that uh, in my inner circle, my <laughs> inner circle, um, Алина, пожалуйста, у кого вот то, что просил, ну, теперь тоже просит, если кто-то разговаривает на заднем фоне, пожалуйста, отключайте микрофон, очень тяжело. Еще руководитель может нажать mute для всех, как бы владелец группы, и потом отжимать, когда кто-то руку поднимает. Давайте. Просто если не говорите, пожалуйста, так, ну, отключайте микрофон. Очень тяжело, реально. Любой шоу. Теперь желательно включить. Включиться самой okay so, yeah so okay so inna said that uh, her minion in a circle uh, includes people of different status. Uh, by status she implies like um that is uh, these are her colleagues and uh, also a close friend a university friend and Jewish uh, uh, community members so probably you know that inna is a um, leader of people uh, в она также как Сара. И она сказала, что они, быть, не но они все эти они общую друзьями. Это люди, которые принимают меня со всеми моими плюсами и минусами. Это люди, которые имеют историю давнюю со мной, когда мы были и в горе, и в радости. И мы помогали друг другу, принимали друг друга и оставались друзьями. закончила, угу. да. нет? На... <связывая> Well, these are people these are people uh, I want to say who accept me fully completely. So these are people who um, I mean we have a long history of communicating uh, with each other. Yeah? So we, we've been uh, together in sorrow. We've supported they supported me and I supported them so and we experienced different times but still we accepted and recognized each other's strengths and weaknesses and we are still together. We're still friends. So, a, as a, said before, so besides your family, like, uh, your relatives, so she has six people six friends in her so very good did, excellent Hushu. did anyone write a name and take it off of the list because you don't, either you don't really show up for them or they don't really show up for you <laughs> Есть ли у кого-то в этом списке, скажем, человек, которого, ну скажем так, проверка времени да, не прошла, который, например, либо не поддержал вас трудную минуту, либо которого же вы сами не поддержали трудную минуту? Ну, вот, есть такая ситуация? Посмотрите I mean, uh, I mean, в чате на комментарий проекткиеш. So, exercise. Uh, представьте теперь, что вы делаете это или что это упражнение делают ваши дети или ваши ну, ваша род. Представьте, что, например, это упражнение делают ваши дети, и ответьте на такой вопрос. Как вы думаете, сколько людей эм, будет в списке ваших детей? Ну, именно, сколько таких людей, которых они поддерживали и которые их поддерживают? Adlana, uh, I'm happy to be here. I managed to get. Uh, Казалось, что у меня будет очень много людей, потому что много, кого я очень уважаю и с кем. Очень мало у меня, и когда я думаю о своих дочерях, э, я, насколько я знаю, это тоже э, единицы, 2-3 человека. Mm -hmm. вот у каждой дочери, наверное, два 3 человека. Mm -hmm. Таких mm -hmm. nice. которые, которые я знаю, будут э, рядом и в горе, и в радости. Colby, uh, what Sarah says. Sarah says, I, I would like to uh, uh, these two questions. I mean, all, all about our own inner circle, and now thinking about our children's inner. Uh, first, uh, when you asked that question, Goldie so I thought that uh, I would probably have a great number of such people because I have many people whom I respect. So, so and uh, but then. Mm, like thinking everything over i realized that i have mm, really few only few people so who are in this category yeah, in this minion so and probably the same will be the same is true about my daughters, both daughters i think that each of them uh has not more than two or three uh really close people hmm, besides family yes a family member кто будет очень поддерживающим для них в радости и печали, и кто появиться для них и они будут в случае страданий или чего-то или празднования. На самом деле удивительно, когда начинаешь думать об этом и записывать. за десяти человек, да, всегда меньше. Девочки, а у кого-то было десять человек? Ну, есть у кого-то в списке десять человек? Есть такие? Да, yeah, ага. У нас есть такие, пожалуйста. у нас есть такие, пожалуйста. Марина, Марина. А у, у меня тоже в жизни были такие ситуации, когда было и два человека, и три человека, и в так малый круг и входил и, и муж, и родственники. Но я э, поняла, что нельзя зацикливаться, вот, э, ну, ограничивать себя надежными друзьями, потому что, ну, это такой мал, малый круг, это ближний круг, а вот именно в СУКУ э, надо приглашать, в свою жизнь надо приглашать тех людей, с которыми тебе вот на данный момент комфортно, э, ты получаешь удовольствие от общения, и это тоже надо, то есть э, такие, ну, не только там и воду они за тобой пойдут, но те люди, которые тебе приятно в жизни общаться, которые э, ты их пополняешь чем они, то есть это тоже uh, -то такие вот наделяют жизненными силами эти люди. so but then uh, and maybe those were like on my, my husband and some of my. Really close relatives. So, but then I realized that uh, in your life you shouldn't limit yourself. Uh, I mean, the circle of really close friends, because then you restrict your life uh, in family. What I mean is that uh, you should invite, in, in, in, you should invite into this to into your inner circle. Yeah. So not only the people who will share, I don't know, who will be really supportive during sufferings or whatever, who will uh with you anywhere and uh, every time so but uh here you should also invite people whom you feel comfortable with at this moment of life yes yeah, so here and now who uh, people who probably enrich you at this stage of life and you maybe uh, give them something and uh, contribute to their life also so people you have something in com in common uh during uh, this very period of life uh, regardless um uh, The fact, uh, regardless if they are hmm, or will be so if, they, if they can be really supportive if you are suffering Okay, so two things about this Two. Okay. One is someone's chair is squeaking or someone is squeaking and it will make the recording hard to listen to so if it is your chair squeaking be sure <laughs> to keep yourself muted except when you are speaking. Девочки, значит, два момента отсюда. Но ну, первый момент это про э, то, что у кого-то скрипитцу или кресло. И если это ваше кресло, подключайтесь на кресло, <laughs> если вы заметите, что это ваше скрипит, то, пожалуйста, выключите микрофон, выключите звук, э, потому что мы же ведем запись, и, в общем, не хотелось бы, чтобы в записи постоянно пострипывало такое-то кресло. А второе, and, and... What? My dear one. Say it again. Say it again. My dear one. Yes. How do you say it? Dorogusha, uh, in my you mean like lady, like real lady. Diewushka, okay. Yeah. I just want to get a few words right. Okay. like young lady. when we have two это очень красиво, как две сказали очень и мы не хотим ограничивать себя в определенных кругах, от хотим расширяться, мы хотим выйти за и мы хотим расширяться. Смотрите, э, из, скажем, из всего предыдущего, что было сказано, и да, как бы основываясь на вот последнем, что говорила Марина, да, мы, э, действительно, как бы в нашей жизни, мы стараемся, ну, и не хотим, пожалуй, да, как бы ограничивать наш э, круг общения, ну, или скажем, там, наш личный минимум, да, как бы, только к внутреннему кругу, да, то есть как бы мы стараемся включить нашу такую своего рода суху и более широкий круг общения людей, и соответственно, от которых мы и благодаря чему наш вот этот самый тесный внутренний круг тоже становится иногда шире или, ну, скажем, усиливает это. To add some people who aren't quite in the small, small circle, mm -hmm. but we might want them. We're thinking maybe they're a good fit for mm -hmm. our small circle. So we we invite them to our sukkah celebration, where we all face each other and have more dialogue and connection. Смотрите, например, у вас есть какой-то определенный внутренний близкий такой круг, или есть люди, которые скажем, дальше, но э, вы хотите, скажем, кто-то из этих людей вам нравится, реально как бы кажется близким, и вы хотели бы, ну, чтобы этот человек вошел в круг реально самых близких ваших ну, людей, да? И таким образом вы их приглашаете в этот круг, приглашаете э, их в свою суку Я вам скажу так, Um, наши, дети, наши дети особенно нуждаются в, скажем так, в наставничестве, для того, чтобы лучше понять значение слова, ну, сочетания в данном случае, истинный друг. And Sukkot is a particular good time to have a mother-daughter neighborhood gathering, either in a real or in your ну и суббот – это прекрасная возможность, скажем, для мамы с дочкой, например, бы собрать людей э, в стуке, да, как бы там близких вам людей в стуке. ну, либо же у вас дома, либо нет дома. And when the children there, the names of their, of their friend circle to discuss with them, do you really show up? Do they really show up? What makes a true friend a true friend? И вот в этот момент, когда вы, ну, например, продумываете со своим ребенком, да, со своей дочкой, скажем, кого из друзей пригласить, из ее друзей, да, кого из ее друзей пригласить в эту суху, вы можете обсудить, что же, что же следует понимать под истинной дружбой, под настоящими друзьями. То есть вы задаете дочке следующие вопросы, то этот человек, как бы или это, ну, этот друг или подруга, готовы всегда поддержать тебя или готовы ли ты также поддержать ее всегда в Because this can save lives because sometimes they haven't learned how to sift like flower, to shake through the screen of good friendship. This... And who am I a true friend for true? Who is my true friend? And who is a friend who is maybe not really there for me, or maybe is a little dangerous or a lot dangerous that I might put my eyes on or wish for, but for social conditions and not when I truly think about it. Mm-hmm. Uh -huh и, ну, скажем, тут э, Галди показывает, знаете, как семена, например, вот, да, типа, скажем, профильтровать э, тех э, людей, которые не являются истинными друзьями. То есть задавать такие вопросы ребенку, он может задуматься, э, действительно ли этот человек является его настоящим другом, и действительно ли этот человек готов поддержать ее, и, там, его, скажем, в любую минуту, и... Может быть, ну, это просто, как говорится, ну, ее фантазии, желание, скажем, иметь в своем кругу этого человека, но на самом деле он не является ни близким, ни, ну, скажем, не по-настоящему преданным, может быть, этот человек вообще опасным. Ну, то есть как бы опасен, скажем, для нее в какой-то мере, там, ну, немного или даже сильно, то есть в таком плане. So, any thoughts or questions? Девки, если у вас по ходу возникли какие-то вопросы или ну, замечания, пожалуйста. Irina, you're not. Yeah, yeah, yeah Microphone, Ira. Irina. Excuse me. Yeah, can can we show the second uh, slide? Mm -hmm. I don't see anything on the screen. Google uh, I see. Push greeting. Abraham Jacob. What is on the screen? I can't hear. It's it. it. uh, it, uh, on the screen. Хочу yes. so the... правильно было второй скрин. Приветствую Ушпизата. Я Ушпизата. Греетинг, So, uh, and Sarah. session. Breeshit, sixteen twenty one. Miriam, Hannah, uh, Abigail, Ода, В Удаимы в основном преобладают мужчины, и как и мы знаем традиционные приветствия в суке это нашим праотцам Авраам, Ицхак, Яков, Йосиф, Моше, Арон, Давид. Мы их приглашаем в суку, когда сидим в ней. Но оказывается не все так просто, есть и женские имена. И вот Рабби Голди поделился ими э, с нами. Вы можете сейчас увидеть их на экране, и Раби Голди, естественно, дополнит э, данную презентацию. Вы пока О, можете я... подумать, что это за имена, кто это, что это за женщины? Well, Dira said that uh, usually we have only like male names, yes, yeah? so or men's names. So when we when we speak about uh, about it, but uh, so uh, you helped, uh, you gave us uh, several women's names, yes. Yeah? So and we can see them on the screen. So and you can also think about other names. Oh, well, did you have um, the picture on the screen? Голди вообще исчезла. Голди, до я Давайте посмотрим внимательно на экран, пока раби Голди исчезла, но она появится. Это такой ход в суке в нашей необычный. Итальянский мудрец 16 века Минахим Азария из Фано указал, что в Талмуде есть семь женщин, какие-то женщины, кто скажет, знатоки еврейской традиции, женщины-пророчицы. И вот их мы тоже приглашаем в суку. И вот Джилл Хаммер в настоящее время описывает, как раз а, обращает внимание на них. И об этом говорится в трактате Талмуда Медила 14 аб. So, for us always to know the role models in our tradition. Mm -hmm. So, for example, I like to hold a costume party and invite the women to come dressed as any one of these prophets to the costume party in the sukkah. And I asked them to, uh, we do the chant to welcome them in, in the character и мы смотрите, каким образом значит, мы это делаем. Каждая из таких костюмированных участниц, значит, подходит, и мы э, ну, напеваем своего рода такое типа, как бы приветствие для нее, э, приглашая ее войти в суку а все остальные должны э, догадаться о том, э, образ какой из пророчеств представляет та или иная фигура. And we chant for them Tuva Tuva Ushbizatsa Ayata Tuva Tuva Ushbizata Kadishata. And when we chant, then we also each woman has prepared for each day, or if it's a long visit, each woman has prepared a short piece about each person, something about that Prophet. That neviya, nav neviya is Hebrew for prophetess, neviya for the group, как бы, ну и затем, поскольку как бы само мероприятие будет проходить длительное время, да, как бы займет много времени, соответственно, как бы каждая из участниц ну такого костюмированного шоу готовит э, небольшую ну, такой небольшой э, отрывок скажем информации, а пророчице, ну неви, невия, я так понимаю, на иврике, которую, которую она представляет. Now the idea to invite women into the, the women into the is not just modern. It goes back all the way to the medieval times when these women were also part Uh, in in, in uh, Italy were part of the inv invitation it was that each of the seven days had a different pair of man and woman for each day but it wasn't the husband and wife except for Abraham and Sarah the other ones were different pairings that's another huge type of ну, то есть, чтобы вы понимали, вся это, как бы, все это представление, да, дает нам понять, что традиция приглашать женщин супу неявля, ну, таким образом, не является новой. Она, скажем, уходит корнями вообще в средневековье, средневековую скажем, Италию, когда, значит, все семь дней празднования были отмечены, значит, как бы были посвящены какой-то паре и, мужчина и женщина, да, скажем, которые входили в Сукку. И uh, только в случае с Авраамом и Сарой это были муж и жена. Все остальные пары были, ну, скажем, это, созданы по другому. So if your is a mixed group, you can do Avraham and Tzara, and, Miriam, Yaakov and Joseph and Avigail, Moshe and Hulda, uh, Rohn and Esther and David and so on. you can add and some add Zopa and Bilcha, the, the, and uh, the, the handmaids of Leah and Raphael. And with children, it's great to share stories. Uh, and tell them to imagine that these people are really there, and sometimes i my husband might dress up as uh, Moshe or Yose as one of them, and each day show up and pretend to be that person, or I might come in and pretend to be uh, Hulda or Miriam, and they have, and you can have them ask you questions, and you tell you answer the questions to teach the person and welcome them. Mm -hmm. Ну, я э, закончу сначала что предыдущее, что говорила Голди. Э, скажем, вы можете, ну, какие пары людей, да, скажем, ну, я так понимаю, у вас это где-то записано, какие, какие пары вы можете, э, ну, о ком бы приглашать свою сухую, это там, типа, там, э, э, Якови да, э, Арон и Эстер, ну, и так далее. В общем, в общем, в мире, кого бы вы подсчитаете нужным, да, скажем, поставить такие пары? И э, э, Галди говорит, что, э, в принципе, бы для того, чтобы ну, это интересно происходило мероприятие, люди должны использовать свое воображение. То есть использовать воображение воображение, представьте, что действительно в этой суке находятся, там, например, бы, ну, ну, те или иные пророки или, там, скажем, герои из прошлого. И, э, ну, Галди говорит, например, мой муж э, э, зачастую, скажем, переодевается э, как муше. Э, и соответственно как бы, приходит, там, скажем, в первый день или на следующий день. Также я иногда одеваюсь, наряжаюсь как Huda или как Мириам, и э, вы, в свою очередь, как бы, в образе этого человека, скажем, также задаете э, соответствующие вопросы от лица этого человека другим участникам. Now, does anyone have any questions about this, or thoughts or ideas about how would you use any of this in your project, Or with your Девочки, если у вас есть вопросы, скажем, ну, чтобы уточнить каким образом весь этот, ну, скажем, процесс, этот материал можно использовать в своих группах, раньше или эм, в своих семьях, то, пожалуйста, ну, вопросы или замечания, какие-то мысли, идеи. Можно уточнить, да? что вот. это идет, э, ну, э, они входят в наряды, да? а потом еще все, всех, кто собрались в СУКе, да, должны угадать, кто это, да? или завод, задавать на, наводящие вопросы, mm. правильно? Коди, ну? то, э, Сара, это же ты? Да, да, да, это я. Не вижу картинку только по голосу. Коди, Сара is asking, so uh, if she understands it correctly, so... Uh, for instance, the people, so costumed people, yeah, so dressed up people like uh, these uh, prophets or prophecies, so, um, they um, uh, come in, so, and uh, all the rest have to guess who they are, asking some questions. Uh, right or uh no? -huh. That is one way to do it. There are many creative ways, and you are very creative, so I know you will all think of more ways. Да, это только один из способов, ну, скажем, одним из вариантов, как можно все это провести. Но на самом деле существует масса творческих подходов к этому процессу. А поскольку вы люди очень творческие, то вы можете придумать и другие варианты воплощения этой идеи. Ну тут идет и творческий процесс, и процесс еще познания, скажем так but, but the, here i mean like what i want to say since sarah is that it is both creative process but now we are learning so this is also the process of uh, educating ourselves exactly thank you very good anybody else <laughs> So another, so you can take down the screen можете убрать э, Катюшу ну, или кто там у нас э, отвечает за это Экра, э, с экрана, можно убрать э, приветствую. Да? А, Катюш, убери, пожалуйста. Катюш. Помолвай, пожалуйста. Can you remove, end the screen share? Take it away. Excuse me. Go this or this and take away the screen sharing so I can yeah, see. We would try to find. Okay. okay. To so also, what you can do is you can invite people, the memory of people who were important to you, and talk about them in the sukkah. Mm -hmm. Because Sukkot is a time of Yisquot. Девушки, ну и помимо того, что вы приглашаете э, исторические, как бы такие личности, да, скажем, в вашу суку, вы э, также можете пригласить тех людей, которые с вами остались в ваших сердцах, там, в вашей памяти, э, то есть тех людей, которые, ну, скажем, которые просто у вас в сердце, потому что э, э, суху — это время, когда время, когда мы приглашаем, прошу прощения, время, когда мы э, говорим о, скажем, And you, do, and you can decorate your sukkah each night if you want with different decorations. For example, I invited everyone to one night to bring something from someone they loved who was a special memory to them, to bring something and use it to decorate the sukkah. And one of my friends said, if you have a scarf from your grandmother, bring her scarf. And attach it to decorate the sukkah. Someone else said, bring earrings. Someone else said, right? Someone else said, if they were a painter, bring a picture. They made very beautiful um sukkah of that they were with us with things we had with them. Mm -hmm менять украшения сухи. То есть вы можете делать это по-разному. По Голдий говорит, тут вот у нее был опыт, например, когда они решили украсить суху вещами, которые, скажем, ассоциировались у вас с тем человеком, чью, память о котором вы храните у себя в сердце. Да? Ну, например, кто-то сказал, если у тебя сохранился шарф твоей бабушки, ты можешь принести его и повесить вот так красиво на суху, и он будет... Кто-то принес сережки, кто-то там... Uh, and another night we had, my son's surprise, we always have one night is mystery night. And my children get to decorate the sukkah any way they want and we don't look and they surprise us. А э, другой раз у нас была значит, такая э, таинственная сукла, скажем, вечер таинственной суки. И тогда мы позволили детям то есть, э, украсить ее таким образом, каким только забором рассудится, и мы не должны были смотреть, то есть не открывать глаза до тех пор, пока это не будет готово. So we want, because Sukhoch is about nature, respect for nature, for nature, love for nature, beauty of nature, Right? One night, my children, I walked in, and the sukkah was filled with flowers. смотрите, поскольку помимо всего прочего, это ведь праздник, который восхваляет, воспевает природу, да, это который выражает уважение к природе, своего рода трепет, любовь, воспевает красоту природы. Таким образом, один у нас мы вошли которая была цветами. And they had put. The suka was made out of a lattice uh -huh. like this, the wood with little holes so that they put the flowers through each little hole. So it's oh. the most beautiful sukkha. And then another time we came и в другой мистрий нат, в другой год, они висели. Мы вошли, и висели от потолка висели the висели висели висели висели висели Значит, также такие неподготовленные заходим в эту суку ну, как бы ожидая увидеть что-то такое красивое. И, и видим, что э, с потолка, ну не с потолка, а с верху свисают э, банки из-под э, ну, типа из-под напитков различных там типа полы и так далее, раз смятые, подавленные. И все это было сделано таким образом, чтобы олицетворять или чтобы показывать, демонстрировать какие-то знаки, а как бы надписи, все, что касалось сохранения природы. И, соответственно, это был такой призыв к сохранению окружающей среды. And they had a beautiful uh, bucket that they had painted for compost, for the leftover food from the meal. And everyone put their leftovers into the bucket. So, and they made a blessing for composting, a blessing for preparing the leftover food to decompose and put in the garden to grow more things. Uh, and, uh, значит, у нас еще было такое ведерочка, которое красиво разукрасили, это ведерко, и оно было, uh, скажем, в это ведерко нужно было сложить остатки еды для того, чтобы потом сделать компост, ну, удобрение своего рода, да, как бы для, uh, которое позже будет использоваться в нашем саду и, скажем, послужит источником and they were giggling and giggling at the beginning of this when we walked in because we went, what is this? What did you do? And they went into the room in the house and they brought in two men. Two men, two men from Africa and they introduced them as the men who work on the garbage truck do the recycling, and they said, these are our Ushbizim, we are bringing them as honored guests, because no one ever honors them, and what they do for society. Oh, <laughs> These men joined us, and then they shared with us rituals from their family, because their grandparents had been born in Africa, and remembered some things, and they taught us some things from their culture. Those were real men? Yes, real people. Это real people that work for the government they actually made them an invitation they gave it to them at the garbage truck they told them what day and ну и дети, она говорит, когда мы заходим вот в, такие, типа, в такую суку, ну, где дети готовились, скажем, зная, что для нас это будет сюрприз. Мы заходим, и все раз воспитываем, типа, о, боже, что это там, как это? Ну, они, конечно, хихикают, радуются и все такое прочее, как бы, Но однажды, ну, вот этой, когда эта супа касалась сохранения окружающей среды, они, помимо всего прочего, значит, после всего этого хихикания и наших значит, заводят двоих, двух человек, как бы, это мужчины, э, африканцы, ну, то есть, темнокожие мужчины, как бы, и э, мы удивляемся, кто эти люди, ну, то есть это незнакомые для нас люди, говорят, это люди, которые работают на грузовиках, э, убирающих мусор, да, скажем, ну, и, они написали, э, дети сами, значит, подготовили, э, организации, которые вот, как бы, попросили пригласить этих людей э, к себе в суху, потому что сказали, что на самом деле того, мы хотим их пригласить и почтить этих людей за то, что они делают, потому что никто из нас не оказывает должного уважения и должного э, почтения людям, которые, собственно, помогают нам сохранить таким образом окружающую среду. То есть они были почетными гостями, эти ну, люди у нас, и, э, скажем, они также рассказали, у кого-то были там, скажем, бабушка или прабабушка из Африки, и они поделились с вами своими историями, вами своими. В общем, такого рода было, наверное, событие. Это к чему я все это говорю, что я надеюсь, у вас будет не меньше различных каких-то творческих идей, как провести тот или иной сукок, ну, so so вечер. <говорит> Так и со мной, я могу их тоже использовать. So we have 15 minutes left, and I want to do a text study with you. But first, I want to introduce and to say, uh, your name properly for everyone and introduce yourself briefly, because you are one of the miracles in my life. девочка у нас осталось минут, в эти пятнадцать минут сейчас будем заниматься изучением текста. Но прежде, чем мы это сделаем, Голдий говорит, я хочу значит, представить Жанну, я надеюсь, я правильно произношу ее имя, но Жанна дальше расскажет скажет несколько слов о себе сама, потому что, как бы, ну, Жанна была чудом, которое вот случилось в моей жизни. Спасибо большое, это меня уже в третий раз представляют. Слишком много чести для меня. Я родилась в Москве, два 2... в Нью-Йорке, была очень рада встретить Голди на конференции для русскоговорящих евреев, которые работают в общине здесь. Она была одна из, может быть, двоих или троих нерусскоговорящих там. И мы познакомились, поняли, что у нас очень много общих интересов, и она пригласила меня на работу. У меня как раз заканчивался контракт на другой работе. Так что мне ужасно интересно то, чем вы занимаетесь, потому что когда я уехала в 1994 году, это было только самое начало еврейского возрождения в России. Um, я вообще ничего такого интересного не знала там совсем и очень мало знала других евреев. Это совершенно для меня потрясающе видеть, что вот вы так собираетесь в течение многих лет. Очень хотелось бы узнать побольше о вас и чем вы вообще занимаетесь и что еще вы делаете, помимо того, как вы получите золото. Спасибо. Голди, you can continue. I'm done. Голди. Катюш, давай следующий слайд. Что такое сука? Голди, Голди исчезла, пока Жанна рассказала о себе. Да. Это... Да. Гол. Да, пока, пока Голди исчезла, появляюсь я. Следующий слайд, что такое сука? И Тора а, вообще имеет женский род. Мы через 15 минут уже заканчиваем. У нас очень много материала. Невозможно охватить все полуторачасовой вебинаре, но так как уже вечером мы не можем растягивать. У вас сейчас все закончится через уже 13 минут. Тора женского рода. Откуда мы это знаем? Есть такое выражение известное, да? Она – древо жизни задержащихся ее. Тора, да, женского рода, да? И сукот тоже приносит много женских символов. Сука, да, тоже женского рода в облике. Вот Раби Голди пред, представляет нашему вниманию несколько текстов, где мы встречаем упоминание суки. И мы можем истолковать их по-разному. Есть вот прекрасный, так сказать, эпилог к этому. Как молоток высекает бесчисленные искры, так и один текст дает много значений. То есть это мы помним, что у Тора 70 ликов, да? Но сейчас мы ищем упоминание суки. Первый текст, исход 13. Кто хочет прочитать? Не стесняйтесь. И двинулись они из Сукота и расположились в танам на краю пустыни. И вот шел перед ними днем в столпе облачном. И Бог шел перед ними днем в столпе облачном, чтобы указать им дорогу, и ночью в столпе огненном, чтобы светить им, чтоб шли они днем и ночью. Не отходил столб облачный днем и столб огненный ночью от народа. Что вы тут увидели? Какое упоминание сути? Где-то нашли? У меня вообще слышно? Да, слышно. Двинулись они из Сукота или из Суки должно было быть? Там э, в переводе есть из Сукота. Я специально а -а -а. русский перевод Маханаем брала. И не то, что а -а -а. переводит нам. Что такое Сука согласно этому тексту? Не стесняйтесь, какие у вас варианты возникли? Балвит. А ну, я думаю, что здесь упоминается огненный э, э, облачный столб днем и столб по огненной ночью. Прекрасно. запомним, это очень интересная идея, запомним про столбы. Есть еще варианты? Нет? Давайте тогда переходим ко второму тексту. Текст Левит, кто-нибудь зачитает? Есть желающие? Но в 15 день седьмого месяца, когда собираете вы плоды земли, празднуйте праздник Бога семь дней. В первый день покой и восьмой день покой. И возьмите себе в первый день плод дерева великолепного, ветви пальмовые и отростки дерева густолиственного, и вер причных, и радуйтесь перед Богом всесильным вашим семь дней. И празднуйте этот праздник Богу семь дней в году. Это вечное установление для всех поколений ваших. седьмой месяц празднуйте его. «В шалашах живите семь дней, каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше. бы знали поколение ваши, что в шалашах поселил я сынов Израиля, когда вывел их страны египетской. Я Бог все всесильный ваш». Ну, он Бог, конечно. Хорошая ремарка. Мне понравилась такая Никто об этом даже не подумал, Натали. Какой вы видите суку в этом тексте? Где здесь сука? Okay, what's so funny? Oh, uh, what's funny because I mean they they were reading the text from Levit twenty three. So and at the end uh, it says like I am a god, like a, like an omnipotent god. Yes, yeah? So and the woman who was reading it said so uh, not me, of course, a god. So but he you, <laughs> he like, a god, even a god. Ah, okay, okay. We discussed the uh, Exodus and uh, Levitus. Okay, let me go to the text and make sure I'm looking at what you're looking at. So, okay. So you, Hold it. Shared on the screen in Russian, the Exodus and Leviticus. Yeah, but in uh, it, it, unfortunately, I can't read it. The title says, "What does what is suqal? What does it mean?" Okay. okay. So when we look at the many approach, so what did you decide it means from these two texts? Uh -huh. Если можно, это очень такая интересная получается штука, весьма себе зеленая, весьма себе многочисленная, многолюдная, и все там собираются, такое место общего собрания, но очень такой релакс-релакс. Но в, в то же время такая картинка получается, что вы релакснете, но тем временем еще и выполните заповедь. Вам же сказано сидеть все по колени, ну вот как бы и делайте. Праздник. Okay, so um, what, what, Goldie Natasha says so. Like first, also, if if you imagine A picture, how it looks like. So then you see something really beautiful, something green, and like uh, with numerous people. So I mean, filled with people, and they're relaxing. So, but at the same time, so you are not just relaxing, relaxing. Yeah. So you are just meeting the commandments. Yeah. So you are, you are just if you meet, yeah, yeah, to sit here and like to be in sukkah, yeah. So that's why you are doing it you're observing the commandments so um, that's it's a feast it's a holiday it's a but at the same time you are observing the commandments okay. okay good but in the um hold on i'm going outside to see if i can avoid the noise on the recording just a second okay. He will have reception we'll see okay so if you um can you hear me yes oh okay. yeah so if we look at the leviticus okay at what to do and how to make it so in that in that text a sukkah Is what does yeah, мы посмотрим вот текст, э, текст, вид, ну, 20, 23, да, как бы говорит нам о том, что как таким это нам сделать, э, исходя из этого текста, что такое сутка, что-нибудь, скажите, пожалуйста. Чешется язык, но ногу... буду держать тебя в руках. Праздник что? Праздник Бога? Праздник Бога. Там же написано uh, uh, праздник Бога. Гон'с фест ошлодай branches and и нам там дается четкое указание четкая инструкция что нужно взять веточки ветки деревья, вверха да, правильно там типа и радоваться в течение семи дней Now, if we look at the midrash, we uh, have the midrash, midrash there. Where I settled, put the midrash up on uh, the screen. Goldie, well, we don't find the midrash itself there, we have all of the explanation. Okay, so the midrash is, says, кто says, well, if we're talking about the verse, for I settled the children of Israel in Sukkot, where they dwelled in Sukkot. What does dwelling in Sukkot mean? Is Sukkot a place, or is it a thing? Uh -huh. okay. uh, смотрите, Midrash, uh, задает следующий вопрос. Uh, в самом тексте, да, сказано, что я поселил Детей Израиля, ну, или даже скорее, точнее, они обитали, они находились в, су ну, в сукоте, да, там, в сукот, как там. я даже не знаю, это можно склонять. Вот, и в, данный, в данном случае, как бы, сукот, и если взять этот текст, это место или это предмет, ну, вещь какая-то Because the Torah is going to say that when they went to when they left Sukkot, they went to a place called Etam. So it's confusing. It says when they left Sukkot, they went to a place of Etam. Was, a, was Sukkot a city, or was and were they only holding the branches and the fruits, or was Sukkot a thing? Ага, okay. окей. Uh, смотрите, ну просто, в тексте в самом сказано, Ира, то, что, собственно, я тебя спрашивала, где там оно типа, что, потому что, в общем, когда они ушли из Суккота, да, то есть они попали дальше, пошли в Айпам, да. И возникает вопрос, то есть Сукот, это, это что, это город такой, ну, так назывался, или же Сукот, ну, то есть, или же это просто, как бы, они держали веточки, зелени, да, вербы и фрукты, то есть, это обозначает это, или же, это, как бы, Сукот обозначает в данном случае какой-то предмет конкретный. And we also have that it says in it so then rabbi we we have a midrash that says well rabbi eliezer says it wasn't a sukkah like we think of it it was the clouds in the sky the clouds were the sukkah the the clouds of glory were the sukkah that provided the shade that were the covering for the israelites in the wilderness ну, смотрите, ну как бы следующий элемент говорит о том, ну, раб Элиазар говорит, что, ну, это не была сука в том понимании, как мы видим сейчас, то есть как шалаш какой-то. Сухой служили э, облака в небе, которые, ну, скажем, э, в данной ситуации, скажем, они покрыли народ Израиля и даровали ему своего рода э, такую необ необходимую тень. And Rabbi Akiva says no. They weren't the clouds. They were real sukkahs, just like we have them today. They were real sukkahs that God made for the Israelites. Mm -hmm. mm -hmm. And we know from Torah that when God comes, when the idea, this feeling, this sense of covered in a sacred place, of experience the that everything is connected, then we have a of a cloud that came down, of something special, energy that is between us. I'm finishing now, so I'm creating a summary. to our I want to say that this feeling of that we are all and that we are in some So our tradition says in the Zohar, in the Zohar text, that the sukkah is the shahina. It is like a womb, it is a feminine space that we create together to bring in and connect to The interconnectedness of everything. Mm -hmm. And this is Sukkah. It is made of us and it is made of bringing in that divine energy of how everything is connected. And we, with the minion of our lives, create the safe, sacred space to celebrate, to share and love each other. Смотри, девочки, Захар, в Захара э, говорят следующее, что сухар — это шхина, то есть божественное как бы женское проявление божественной энергии. И э, э, э, в, данном, в данном случае сухар — это возможность взаимосвязи, взаимосвязанности всего сущего. То есть мы как бы также становимся частью всего взаимосвязанного сущего. И эм, таким образом эта суха, она состоит из нас самих э, и из божественной энергии, из божественного присутствия, которое является в этой сухе. То есть это и есть мин, миньян нашей жизни. Скажем, это... Эм, Суха ⁇ это создание безопасного пространства, которое эм, празднует, скажем, празднует, даже не празднует, скажем так, прославляет, которое прославляет вот именно вот эту взаимосвязь, взаимозависимость и... Ну, скажем так, представьте, что в руках... Плодородие, творчество, семьи, а в другой руке соответственно задержите в лад and forwards and backwards, you can do it with me. То есть все не так про the lulav and up. И мы благодарны за наш время вместе, нашу любовь друг к другу, нашим семьям, нашим внутренний круг и наш больший круг. И давайте все скажем, аминь. Аминь. Посмотрите, не забывайте, что так вы держите символы женского и мужского начала. Женское это, да, с рода мужского, это такое удлиненное количество рода символов. Вот как бы И мы все это вместе, как бы, мы благодарим вас, мы ну, поднимаем руки вверх и, скажем, возносим хвалу Господу за то, что э, как бы у нас это все есть, как бы, да, за, есть это единство, вот, как бы, и, ну, ну, в общем, благодарим Бога за то, что у нас есть. А, и мы, скажем, аминь, я просто уже сказала про это, потому что я забыла вам перейти. Спасибо за нашим транслятором and uh, that's the lesson thank you <laughs> thank you Goldie